ощущения от пляжа все нравится или может чего-то не хватает я не знаю вроде все нравится я вообще не стери, так мне в принципе все нравится ну, вообще я люблю на карьеры ездить потому что здесь ну грязная вода считается вот. обычно не купаемся но вот решила огни жарко было а, как вам погода Отличная вообще. Вода не холодная? Нет, очень тепленькая. Вообще хорошо и чисто. чисто Достаточно, да? да. А вы не знаете, тут где-то есть биотуалеты? Вот насчет еще не пользовались, поэтому стараемся все свое носить с собой. 10-15 покупалось. И замерзли? Видите, нет? Только что вышло. А бурашек нету? Ну вот. но ну, более верхней части вот волги mm -hmm. вот. там достаточно чисто там даже змеи уже то есть ну вообще у нас прекрасный город рядом с волгой вообще, город у нас супер самый лучший